На протяжении последних семи лет США направили сотни миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако после недавней встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве, Вашингтон притормозил, временно заморозил, выделение Киеву многомиллионных средств. Об этом написала 18 июня американское интернет-издание «Политика», ссылаясь на свои источники. В публикации указывается, что приостановка коснулась 100 миллионов долларов, в которые входит как финансовая, денежная помощь, так и поставки вооружений. В номенклатуре оружия были до этого прописаны системы ПВО и ПТРК, когда теперь все вышеупомянутое попадет на Украину, неизвестно. При этом нужно учесть, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и действующего хозяина Белого дома должна состояться в июле. Поэтому не исключено, что Вашингтон сделает жест доброй воли в сторону Киева накануне мероприятия. Заметим, что в середине марта этого года в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности сенатора-демократа Криса Мерфи, который предусматривает ежегодное выделение Киеву для противодействия российской агрессии. И дальнейшего пути в НАТО 304 миллиона долларов и с этой суммы 4 миллиона долларов должны будут в обязательном порядке расходоваться на подготовку украинских военных. В свою очередь Минобороны США одобрила два пакета военной помощи Украине в 2021 году на общую сумму 275 миллионов долларов, 125 миллионов долларов в начале марта и 150 миллионов долларов в первой половине июня.